Любовь на расстоянии. Шесть стадий отношений на расстоянии. Привет, друзья! Меня зовут Елена. Добро пожаловать на мой канал «Психология счастья», где счастье – это смысл жизни. Давайте сегодня поговорим об отношениях на расстоянии. Это уже вторая часть видео на эту тему. Первое видео было о том, как сохранить отношения на расстоянии. 7 советов. Если вы не видели, ссылка внизу. А сегодня я хочу с вами поделиться стадиями, через какие этапы проходит пара и что ожидать. Итак, давайте начнем. Первая стадия называется стадия «мы справимся», когда два партнера решили, что они смогут оставаться вместе, несмотря на сложности. То есть один из партнеров уезжает или они разъезжаются в разные города, и партнеры решают, что да, мы будем вместе, несмотря ни на что, и мы справимся, мы друг друга любим. Обычно это длится примерно недели четыре, это может быть чуть больше, чуть меньше в каждой паре, а все временные рамки они условные. Стадии для всех одинаковые, но в каждой паре они могут быть либо короче, либо длиннее. И на стадии мы справимся, обычно партнеры созваниваются каждый день, посылают сообщения, посылают фотографии разговаривают на видео, у них еще есть кокетство, флирт между ними, и эта стадия очень яркая, это что-то новое для них, еще непонятное, не изученное, и они верят в свои отношения, они чувствуют привязанность, они чувствуют любовь, и они еще как бы парят вот на вот этом вот новизне, на вот что-то новое, что-то необычное в их жизни. Вторая стадия называется первые сомнения. Первые сомнения появляются тогда, когда, например, партнер не отвечает на сообщения так быстро, как он отвечал раньше или, например, не отвечает на телефонные звонки или, может быть, пропустил какое-то сообщение или а, один человек говорит второму о каком-то, может быть, событии в жизни, а второй, ну, проигнорировал, не уделил достаточно внимания и в этот момент начинается внутри такое маленькое-маленькое сомнение больше всего сомнений приходит от друзей. Когда друзья начинают говорить: ну что, ты сидишь дома, давай пойдем погуляем, сходи, развейся. И вообще, как бы он или она не единственный человек на этой земле, ты должна быть открыта к новым людям, к новым отношениям. И друзья начинают советовать посмотреть на других мужчин, на других женщин. Конечно, они это делают ради благих намерений, потому что они хотят самое лучшее для вас. Но в этот момент вы лично еще верите в вашу пару, вы еще верите в ваши отношения. И вы стараетесь не слушать советы друзей, стараетесь а, игнорировать их, а, их мнение, Старайтесь сфокусироваться на хорошем и ищите оправдания или причины, почему ваш партнер повел себя таким образом, необычным или не так, как раньше. Третья стадия – это стадия одиночества и пустоты. Это очень важный переломный момент в отношениях на расстоянии, потому что это может быть момент, когда... Пара дала первую трещину, и с этого момента отношения могут развиваться как бы, в худшую сторону. Они могут начать идти к их а, завершению. Это момент, когда а, внутри у человека появляется чувство, что почему другие с парами, почему у других все получается у меня не так. А, человек чувствует себя... Одиноко, человек чувствует боль, человек чувствует грусть, человек чувствует бессилие, и эти чувства начинают расти. И э, в этот момент очень сильно возникает тоска по второму человеку. И начинают пара друг другу звонить. И, допустим, второй человек может быть не может взять трубку телефона. Или это разные временные пояса. И здесь каждый неотвеченный звонок, каждое неотвеченное сообщение очень болезненно воспринимается человеком. Четвертая стадия – это стадия воссоединения. Это стадия, когда а, человек говорит, все, бросаю все, работу друзей, собираюсь и еду к нему или еду к ней. Это решение приходит мгновенно. Когда человек поварился в этой боли, а, в горе, в одиночестве, в пустоте, человек просто пакует чемоданы, покупает первый билет на самолет, на поезд, на автобус, или садится в машину и просто едет. И вы приезжаете к своему любимому, обычно это приятный сюрприз, любимый человек рад вас видеть. Видеть, снова вспыхивает страсть снова вспыхивает чувство наконец-то наконец-то вы можете обнять своего любимого человека вы можете прижаться к нему вы можете чувствовать запах его тела вы можете чувствовать его руки волосы щеки прикосновение любовь страсть и снова в вас вспыхивает Любовь, та любовь, которая была между вами, когда он только уезжал, и вы снова возвращаетесь на то чувство «мы справимся, мы сможем», вы снова верите в свою пару, и в какой-то момент вы уезжаете в свою жизнь, или ваш партнер уезжает к себе в город. Следующая, пятая стадия – это стадия недоверия. Она похожа на вторую стадию, когда появляются первые сомнения. Но здесь уже сомнения идут не от друзей, а сомнения внутри вас, и они начинают расти. И вы уже начинаете думать, а может быть Маринка была права, а может быть мама была права, а может быть Серега сказал правду, а как я знаю, что он, она не встречается с другим человеком, а может быть это не а, тот мужчина, который мне нужен, а может быть она не та самая единственная, которая мне нужна. И эти сомнения зарождаются и начинают расти расти еще больше. И появляются требования, появляются обиды, появляются претензии. Партнеры начинают ругаться по телефону, иногда специально не берут трубку, не отвечают или посылают какие-то обидные, грубые сообщения. И шестая стадия – это стадия измены, разлуки или стадия важного решения. Обычно пары распадаются именно на этой стадии. Обычно пары не выдерживают, потому что на этой стадии они начинают замечать, что с ними флиртуют другие люди, они начинают позволять другим людям за собой ухаживать или наоборот начинают проявлять интерес к другим людям противоположного пола, естественно. И часто это конец отношений. Если пара все-таки выдержала этот сложный момент в жизни, то на этом этапе происходит этап переоценки, когда вы действительно думаете, нет, я хочу быть этим человеком, я этого человека люблю, и вы вместе, не только один человек, здесь очень важно, чтобы два партнера пришли к одной и той же стадии в одно и то же время. И если, например, один партнер уехал по работе и, например, занимается карьерой, и у него еще эта стадия не пришла, он еще может быть не дошел до этого момента, а второй партнер уже дошел, то тоже часто бывает распад. И только если два партнера вместе а, примут решение, что да, они хотят быть а, вместе и хотят прожить этот этап, то тогда а, начинается планирование. Они планируют встречи заранее. Они берут календарь, смотрят на м, праздники, смотрят на выходные, и планируют когда, где они увидятся, кто приезжает, в какое время, на сколько дней. И постепенно они уже планируют свой окончание своих длительных отношений на расстоянии. То есть они планируют, что один из партнеров переедет к другому, поменяет страну, город, а, и либо оба партнера переезжают в какой-то совершенно третий пункт, но они уже решают, а, когда придет а, завершение их отношений. Они уже строят планы на будущее. Они живут не сегодняшним днем, они живут планами тем, что у них будет впереди. И они точно уже знают, когда это закончится и когда наконец-то они будут вместе. Если вы попали в ситуацию, когда вы с партнером на расстоянии, если вы хотите сохранить ваши отношения, если вы верите в ваши отношения, посмотрите видео «7 советов от психолога, как сохранить отношения на расстоянии». Ссылка будет под этим видео. Поделитесь этим видео со своими друзьями. Пошлите его вашей подруге, вашей друге, вашему любимому человеку, если вы находитесь в такой ситуации. Поделитесь им на своем фейсбуке, вконтакте, твиттере. Подписывайтесь на мой канал, я выпускаю видео каждую неделю, не пропустите. Обязательно нажмите на звоночек, чтобы получать уведомления о каждом новом видео. И спасибо вам за то, что вы смотрели «Психологию счастья», где счастье – это смысл жизни.